хотите побаловать свою семью или друзей вкусным и недорогим ужином, да и так, чтобы у плиты не стоять полдня, тогда этот рецепт, как приготовить драники со свининой идеально подойдет вам. Для измельчения картофеля можно воспользоваться теркой, мясорубкой или блендером, но все же традиционно используем терку, после обработки картофеля его нужно очень быстро готовить, чтобы он не почернел, поэтому если рассчитываете на большую компанию, то лучше картофель натирать порционно, а вот с мясом проблем не возникнет, его необходимо перекрутить через мясорубку, тогда тесто для драников будет однородным, подавать блюдо лучше со сметаной. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Моем и очищаем картофель, натираем его на крупной терке и складываем в миску, чистим и натираем луковицу. 2. Мясо моем, нарезаем кусочками и пропускаем через мясорубку, отправляем его к картошке и луку, вбиваем яйца, солим и перчим, все тщательно перемешиваем. 3. Сковороду ставим на огонь, наливаем в нее немного растительного масла, ложкой выкладываем драники, обжариваем их с каждой стороны до появления румяной корочки, затем перекладываем на бумажное полотенце чтобы ушел лишний жир и перекладываем на тарелку. То же самое проделываем и с остальным тестом. тушаем готовые граники горячие. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Продукты и их количество. Далее. Картошка 5 штук. Свинина 300 грамм. Лук 1 штука. Яйцо 2 штуки. Мюка 2 столовые ложки. Соль и перец. По вкусу, количество порций 5-6. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Всем Марей, удачи, и дачи у Марии. Увидимся!